Друзья, всем привет! Находитесь на канале Подбор25. Забираем очередной автомобиль. Сейчас немного про него расскажу. Вот. И опять зайдем на рынок, посмотрим, что у нас происходит с ценами. Микрофон перевернул. Собираем его. Не со авторынка зеленый угол, потому что последнее время поступают вопросы, где вы смотрите автомобили, только на рынке или не на рынке. Нет, смотрим автомобили абсолютно везде. Итак, это был поиск автомобиля. Задача была найти кейкар Дайхацу Мира ЕС до 400 тысяч рублей в хорошей комплектации, ну, естественно, в хорошем состоянии. Если честно, я сам не ожидал, что будет найден такой автомобиль. Итак, это Дайхацу Мира ЕС, один из популярных, самых клевых, надежных, вместительных кейкаров серого цвета. Внимание, пробег на автомобиле 28 тысяч километров. Это реальный, настоящий пробег. Не скрученный. Единички там у нас сначала не стоит. Автомобиль аукционный, он целый. У автомобиля идет замена переднего правого крыла. Крыло поменяли, идет окрас двери. Все, все остальные детали идут целенькие. А, в родной краске, лобовое стекло идет родное 28 тысяч ребят пробег на автомобиле состояния нового автомобиля сейчас покажу вам подкапотное пространство летняя резина автомобиль 2016 года резина тоже 2016 года выпуска посмотрите состояние автомобиля снизу на Вью, можно сказать неплохая комплектация есть комплектация где идет идут подголовники но это редкость подходит они сюда по моему от териуса Ремкомплект. Все имеется. Смотрите, сколько много места внутри. Очень много места. Я сел. Со своим ростом у меня коленки не упираются никуда. Высокий потолок. Очень удобно, очень комфортно. Давайте двигатель покажу. Состояние двигателя. И поедем в транспортную. Обратите внимание на двигателя. Работает как часики. 28 тысяч пробег на машине. Напоминаю, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Поэтому, кому нужна проверка автомобиля, помощь в приобретении, звоните, пишите. Система при эко, антиюз. Масло недавно поменяно в машине, выписали вот договор купли-продажи, на автомобиль у нас есть весь комплект документов, электронная ПТСК, СБКТС, ТПО, аукционный лист, ну и копия паспорта продавца. Да, автомобиль простенький, да, здесь идет пластик, но тем не менее он не гремучий, он не скрипучий, видите? Ой, на тысячу соврал. 27 тысяч пробег на данном автомобиле. Установлена магнитола, есть кондиционер, который, кстати, у нас работает. Погода у нас, знаете, такая, вот вроде тепло на улице. Вроде тепло. Ну, не знаю, полторы недели, полторы назад думали, что все, весна пришла. И вот опять какой-то холод, холод, холод. Спидометра здесь. Сейчас покажу вам. Сейчас поверну. электронный вот так вот он прикольно здесь светится а вы знаете несмотря на объем двигателя 0,7 литра этот автомобиль едет он реально едет и по городу едет и по трассе едет вот такой вот замечательный автомобиль в скором времени получит получат, получат нашим подписчики ну все ребят ставим его в транспортную компанию и идем на авторынок смотрим цены друзья, вот зашел на авторынок и знаете, к слову то, что говорите, снимаем постоянно на одних и тех же стоянках. Вот честно, я ни за кем не слежу. Я не знаю, кто где ходит снимает. В данный момент на смотре был вот этот вот замечательный автомобиль. Кстати, я про него под подробнее сейчас расскажу. И поэтому находимся вот на вот этой вот стоянке. И, соответственно, здесь снимем автомобиль. Начнем, наверное, со второго ряда. Вот, много брать не будем. Вот, буквально на 10-15 минут. Общее видео. И, в принципе, в принципе, все. Итак, Honda Freed Spy гибридная версия. 3,5 балла, 838 тысяч рублей. Кейкарчик, рукс 16 год, коричневый цвет, как видите. Такое на самом деле интересный яркий цвет аукцион а, указан 4 балла стоимость автомобиля 528 тысяч рублей это тоже вот а, один из самых популярных кейкаров но если честно их их не так много на авторынке а, nissan x-trail это кроссовер выбирает народ что у нас выбирает между x-trail ами форестерами outlander везель ну, как там знаете можно отнести к кроссоверу но, наверное, все-таки нет. Итак, здесь двухлитровый мотор. Гибридная версия, бензин автомат. Ну, немного не автомат, да. Неплохая у него комплектация идет, он идет на кожаном салоне. Сегодня машины открывать не будем. Кожаный салон, кожаный руль. Рядом стоит еще один nissan это уже популярнейший микроавтобус nissan sirena 2017 года выпуска 12 месяц гибрид 2 литра вот посмотрите как изменилась Сиренка. резина зимняя 1 миллион двести девяносто восемь тысяч рублей кстати x -Trail стоит 1 миллион пятьсот семьдесят пять тысяч рублей еще один стоит x -Trail, 2017 год 2 литра автомат но это не гибрид 4 балла аукцион 1 миллион шестьсот тридцать пять тысяч рублей Кейкарчик, Сузуки 07 естественно это 07 fx limited комплектация бензин автомат видите везде пишет автомат автомат автомат 475 тысяч рублей стоит вот такой вот кейкар Субару xv наверное вот xлешшку куда еще можно отнести к ряду к ряду кроссоверов но это лично такое мое мнение 14 год такой молочный свет неплохая комплектация есть рейлинги айсайя систему нет 1 миллион сто девяносто восемь тысяч рублей хэтчбэк toyota рактис 1 и 3 мотор 689 тысяч рублей toyota Порте Порте. автомобиль 4 вд это редкость их очень очень мало с левой стороны у нас идет одна огромная сдвижная дверь. 2018 год, полтора литра, 775 тысяч рублей. Стоит данный автомобиль он литье на зимней резине, датчик при столкновении есть а, ВИШ, кстати, тема минивеннов к минивэнам мы вернемся я так думаю, это будет, скорее всего на этой неделе ВИШ 2012 год 4 балла, мотор 1.8 цена, цена а вот а, 955 тысяч рублей вижу, еще Субарик, 114 год но не все идут 4 ВД, 1 миллион 198 тысяч рублей рейлинг и вот такого вот плана японский японский багажник полноценный седан я даже не знаю как его назвать да но люкс наверное не люкс но тем не менее в нем очень комфортно это crown roll салон yeah. такой синий насыщенный цвет 16 год 2 и 5 бензин автомат 1 миллион семьсот семьдесят пять тысяч рублей как бы дорого-дорого но комфорт того стоит это у нас грейс передний привод не гибрид есть а, гибрид есть 4 вд гибрид пробег на указан тысяч, но опять же нужно нужно конечно проверять и смотреть по моему 918 тысяч там написано до да, 918 тысяч ну и собственно вот он автомобиль Наверное. Вот возьмем еще парочку и остановимся на данном экземпляре fit 4 ВД четыре с половиной балла 1 и 3 он восемнадцатый год Цена не указано сколько фит стоит 900 980 тысяч фит стоит не слабо но за четыре с половиной было. Один и три, еще и 4 ВД. Это Toyota Corolla Fielder, шестнадцатый год, гибридная версия, восемьсот девяносто, восемьсот тысяч. Ну, это, наверное, самый популярнейший универсал, еще и в гибридном, в гибридном исполнении. Ну, так вот, к чему я все-таки веду. Хотелось бы сегодня заострить внимание именно на данной версии, скажем так, автомобиля, да, это вот Suzuki Solio комплектация Бандит и там Делики они есть. В последнее время очень много звонков, там вот у меня есть там 600, 650 тысяч, я хочу себе комплектацию Бандит и все и ну как бы клевую да там не битую не крашен Ну, вы должны понимать то что хороший автомобиль стоит дешево он не будет вот пожалуйста вам пример автомобиля бального бального нормального автомобиля с пробегом ни хрена там не 30 тысяч километров сколько он должен стоить 768 тысяч рублей пробег у него 100 тысяч 100 тысяч комплектация бандит он не бит он не крашен аукционник бьется по статистике автомобиль проверен и будет рекомендован к покупке. И, кстати, вот по внешнему виду, ну, понятно, то, что камера всего, она, к сожалению, не передаст. Но вот серьезно, ребят, офигенное состояние по внешнему виду. Каких-то косяков, дефектов, знаете, вот бывает смотришь машину, какие-то царапины, какие-то вмятины, сколы большие затампоненные. Здесь такого такого нет. Такой у нас а, мини обзорчик все-таки получится, получится этого автомобиля. Не планировали, но куда деваться, что делать. Видите, да, состояние. Как многие говорят, огонь, да. А, Бесключевой доступ, ветровики есть, дверные карты 70 на 30, ткань, пластик, чистенький салончик. Не, не без нюансов, да, не без нюансов. Но, тем не менее, состояние салона очень-очень хорошая Кстати, обновочка сканера, версия 2020 года. По функционалу, ну, в принципе, там сканер менять не надо, да? По факту. Обновляется программное обеспечение. Но именно в этой версии функционал чуть чуточку побольше, чем в версиях, я уже не помню, кого там, либо 16, либо 17 про Вот, темный салон, что немаловажно. Задние сиденья у нас вот опять мне неудобно, блин. Двигатель. Таким образом двигаются. Оп. Оп. Багажничек получается. Но все-таки я не хочу сегодня долго, скажем так, углубляться, да, именно по этому автомобилю. На него потом отдельно все будет Просто хочу показать вам состояние и сколько стоит нормальный автомобиль. Электродверь. Одна здесь с левой стороны. Место, ну, действительно, здесь места очень-очень много. Видите, 768 тысяч. Кто рассчитывает там на какие-то большие торги в плане 50-60-70 тысяч? Ребят, такого здесь нет. Здесь, э, ну, 5-10 там, может быть, там 15 скидывают. Ну, единственное, да, вот руль. Но это вот... Материал такой. Электродверь, круиз-контроль, система при столкновении установлена, климат-контроль. Есть у нас подогрев. Камеры заднего вида, кстати, здесь на данном автомобиле. На данном автомобиле нет. Вот. Так, ну что, наверное, на сегодня будем заканчивать. Вот такое вот время уже 4 часа. А, Мини-обзорчик получился все-таки. А, и посмотрели и цены, и посмотрели замечательный кейкар и посмотрели вот такой вот Сузуки Соле Бандит. Поэтому, ребят, вот говорю, очень много вопросов именно по Солево. Вот, пожалуйста, 768 тысяч это нормальная цена за этот автомобиль с пробегом 100 тысяч. Кстати, вот он аукционник. Родной аукционик 107 тысяч. Кузов автомобиля идет целый. Вот. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо за подписку. Ребят, продолжайте, поддерживайте, подписывайтесь. Вот. На этой неделе еще обязательно будет видео. Всем пока!